Всем привет! Вы на канале ⁇ Заработать в интернете ⁇ и в этом видео я тебе расскажу схему, по которой ты можешь участвовать в конкурсе и каждую неделю выигрывать по 3000 рублей. Рекомендую тебе досмотреть видео до конца, поставить лайк на это видео, написать комментарий, что ты думаешь. И приятного без просмотра. Смотри, я вот сегодня получил выплату 3000 рублей. На свою украинскую карту это 1127 гривен. Вот она выплата зарахувания по предказу на карту 1053. Вот 1127 гривен. Я очень был приятно удивлен, когда я сегодня проснулся. Я проснулся, захожу вот в телеграм. Есть вот такой телеграм, вы подпишетесь на него позже. И здесь... Написано, всем победителей разделят наш приз по 3023 рубля. Первый вот Сергей, второй Дедушка Мороз, третий Михаил и вот пятый Байков. И вот она моя почта. Ну, я, естественно, написал вот, в администрацию, не успела почистить зубы. Прихожу, смотрю сообщение от Приватбанка на руководство. Что я сделал, друзья? Смотрите, есть вот такой вот замечательный сайт BTS Sale. Здесь это обменник. Он один из топовых обменников. Я уже на большинстве смотрел, и здесь можно менять криптовалюту на реальные деньги либо же покупать криптовалюту. Мы ну, здесь очень много всяких монет криптовалют. Я думаю, вы с этим разберетесь. Вам нужно. Пройти регистрацию, ссылку на этот сайт обменник я оставлю в описании. Когда вы проходите регистрацию, попадаете в кабинет и здесь вот сразу вас встречает надпись «Хочешь выиграть?». Вот есть телеграм-канал, можете подписаться, обязательно для участия в розыгрыше нужно будет подписаться. Даже далее вот нажать кнопочку «Участвовать». Смотрите, еще я здесь на этом сайте сделал 4 обмена. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно делать обмены. И вот я выиграл вот в этом конкурсе, я 2 февраля делал здесь обмен, менял 830 x получилось 1413 гривен. И плюсом я еще выиграл 3000 рублей, только что вам показывал. Когда вы нажмете участвовать, здесь как участвовать полностью вы почитаете, здесь несложно. Смотрите, изначально общий банк 7000 рублей, далее с каждым обменом, 60, на 60 рублей банк повышается и 7 участников с помощью рандом ор э, будут участвовать и воевать рандом вот здесь показывает все честно все с помощью рандома идет они заводят вот эти вот участников именно вот здесь вот 7 дней до конца розыгрыша время от участников 3 и внизу вот пишется вот первый первый это вот Ошка, второй АО, ну и так далее. И вот он, видите, плюс 3020 рубля. 2 февраля я делал дня. Вот такая, друзья, схема. Кому она интересна, она реально без вложений. Вам, допустим, нужно какие-то там деньги обменять. Заходим на обменник, обмениваем, участвуем в конкурсе выполняем все условия, которые здесь написаны. И, все. и каждую неделю можно здесь участвовать. Вот такая простая, друзья, схема. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем желаю хороших заработков и всем пока!